Всем привет, мои дорогие друзья, и сегодня, как всегда, с вами я. Я сегодня покажу, как взламывать приложение World. Это детское приложение, но там придется иногда расплачиваться. Вот это меня бесит. Ну и сегодня мы будем его взламывать. Для взлома вы не думайте, что нужен обычный Megaworld. Для этого вы должны его найти. В Google. Заходим в гугл. Пишем точно как же я. Вот. Мига в взлом все открыто. Даем поиск. Не заходим. Вот первый. Не заходим <с сюда. Нужно на второй. Вот. Запомните название Android. Заходим туда и именно там скачиваем. Ну и ладно, а второе, Луки Патчер. По-моему, он очень популярный, даже если дать в Google запрос, то найдете. Заходим в него. Нет. Зайдем в Мегаволт, меню патчей. Жмем на пересобрать для работы с ЭПЛС эмуляцией. Вот видите, здесь патч поддержки для ИЭ, вот это. Вот оно, окей. А вот наверху вот это тоже нужно. И нажмем на кнопку. Да, ну, нужно подождать, реально. Окей. Дело в том, что если мы сейчас это сделаем взломом, то если передать этот файл на другой на другой телефон, то оно не станет таким же. Обязательно нужно еще раз это скачивать, еще раз луки патчером взламывать. Ну, так, сами понимаете. Сейчас идет сжатие. Я, по-моему, буду на временную паузу. Ну и вот это время прошло. Вот. Должно сжечь два файла. Шаблон номер один, шаблон номер пять. Нужно переходить к файлу. Дезистолировать и установить. Я в полном объеме. Да. Удалить. Мы сейчас удаляем этот файл и скачивается у нас новая мегафон. Многие спрашивают, в чем здесь ну, зависит мегафон, если его все-таки нужно удалить. Дело в том, что много чего от него списывают, но только обновляется покупка. Если вы будете скачивать в Play Market, то у вас будет только белый экран и вам будет нечем даже играть. Ну ладно, теперь нужно подождать установку, это а у меня немножко продлится долго. Из-за записи мне пришлось не выключить телефон из-за этого, как всегда, у нас девять процент. Давайте, теперь нужно открыть приложение, и сейчас вы все сами увидите. Вот видите, сначала такое. Вот видите, здесь включается. Ой, вот. Открываем. И немножко голос. Ну и вот. Многие говорят, все же закрыто. Но нужно зайти в магазин. Вот. Но я хочу, вот, например, вот это купить. И пишем любое число. Ну и не, например, 2500. Ой. А, обязательно нужно такое число. Вот видите, и у нас будет такое. Ничего не нажимаем. Просто Да. И вот и это все бесплатно вы хоть понимаете насколько это круто мы все это будем получать мы считаем что очень экономно более более 50 долларов мы будем просто экономливать вот и вам советик это способ реально работает по-моему многие запомнили сайт андроик а мы скачиваем оттуда мегабайт оттуда файл будет 112 мегабайтов и еще с чем-то с чем-то пожалуйста ставьте лайки, подписывайтесь, я очень стараюсь и кстати я сейчас пробую работать над качеством ну и все, вот могу вам даже доказать того, что оно реально открыто Вот. вот Я не понимаю, как туда идти. А, вот, полицейский участок все такое у нас открыто. Все могут. Идем в И вы понимаете, когда он... Надо... полицейский участок есть открыт, то все будет три в одном. Ну и ладно. Всем пока!